Меня зовут Александр Пупкевич, я основатель компании Сим Групп, трейдер, наставник, спортсмен. Но речь сегодня пойдет не обо мне. Агрегатор UDS позволяет масштабировать мне свой бизнес. Не бывает же да, так, что все сразу на изи покупают, правда? Удержание клиентов – это вообще краеугольный камень. Скрипт – это реализация ваших идей. Вы заразились сами, заразили ваших сотрудников. И дальше скрипт.